Всем привет. Итак, был вопрос по поводу Midnight Commander. Uh, как я его использую? Ну, типа, что там? Короче, я не помню, как вопрос звучал. Но типа мои, может быть, советы по Midnight Commanderу. Вот. Ну, как бы как таковых советов нету. Я просто сейчас, наверное, вам покажу основные горячие клавиши. Вот. И они вполне себе удобные, очень даже удобные. Эти все клавиши, описания вы, конечно же, можете найти в интернетах. Либо же у меня за 1 доллар есть у меня подписка на Patreon И там, в принципе, довольно много текстовых публикаций, которые, многие которые относятся к уже вышедшим видео. Вот и там в том числе будет то же самое по Midnight Commander. Просто список горячих клавиш. Короче, запускаем Midnight Commander. И очень удобная штука, да, те кто пользовался. Ну, первое. Мы всегда знаем, вот здесь у нас еще внизу, смотрите, хелпы всякие есть. Че, к чему? Но, вон, часто используется что? F3. F3 мы смотрим содержимое файла. F4 мы его редактируем. Вот, можно редактировать. Есть внутренний редактор. Кстати, не у всех он может быть по умолчанию, быть внутренним редактором. Иногда там, к примеру, если у вас Linux, там Vim, запускается, или еще какой-то. Он, ну, не такой удобный для новичков. Соответственно, нужно вот выставить галочку, вот здесь, Use Internal Editor, вот. Когда вы выставите, будет внутренний редактор вызываться, который вполне себе э, удобный. Дальше, выделение. Что можно выделить? Можно нажать клавишу плюсик, Enter. Ну, то есть тут работает, кстати, регулярки. Вот. Я нажимаю плюсик, и здесь можно написать регулярку. Писать я ее не буду, попробуйте вы сами. Но... Здесь, в принципе, можно сразу что-то выделить. Либо можно выделить, вот, к примеру, файлы csv. Вот. И что? Ага. Надо отменить выделение. Короче, плюсик – это выделение. А вот обратный слэш, обратный слэш – это unselect. Unselect – звездочка. Вот. А теперь я опять плюсик и csv. А теперь обратный слэш, точка, давайте, csv отменим выделение. Точно так же там и insert. Вот когда мы на каком-нибудь файлике или еще где-то нажимаем insert, то, как вы видите, можно э, можно выделять, выделять для того, чтобы там удалить, удалить или не или скопировать или еще что нибудь э, Дальше, смотрите, <давно> довольно-таки удобно бывает. Например, куда-нибудь зайти. Давайте я куда-то зайду. Давайте сюда. Вот games давайте давайте free цивилизации давайте Луа. и очень удобно бывает было, чтобы была такая возможность чтобы вот здесь эта панелька тоже открылась но открылась она ну как тогда когда нам нужно да вот в данном случае я хочу чтобы эта панелька тоже здесь открылась чтобы не переходить сюда не искать так вот так вот так вот что для этого нужно сделать для этого нужно сделать нажать кнопку Meta плюс O. Meta это может быть либо Alt, либо Escape. Ну, возможно, клавиша Windows на не Windows компьютерах. Не знаю. Но в данном случае Alt-O я нажимаю. И что я вижу? Я вижу, что э, эта панелька сместилась у нас куда? То есть открылся каталог, ну, в котором, грубо говоря, я был. То есть я был в этом уровне. Но вот смотрите, я сейчас выбираю клиент. И вот здесь сейчас будет содержимое каталога клиент. Смотрите, Alt-O. Как вы видите, вот здесь содержимое каталога клиент. То есть панелька переключилась сюда. Дальше я хочу вот Луа посмотреть. Alt-O нажал. И как вы видите, то есть открывается вот, вот на этой панельке а, э, тот каталог, на котором выделение. Точно так же, ну это для активной панели. Точно так же, если я сюда перейду. То есть в данном случае активная панель левая. И нажимаю Alt-O. Как вы видите, вот содержимое каталога Tools. Дальше, дальше в командную строку можно послать полный путь в текущей активной панели. Для этого надо нажать Ctrl плюс X и P. Вот, Ctrl X я зажал, отпустил и потом нажал P. И как вы видите, вот здесь полный путь к текущему каталогу. Полный путь. Дальше можно также вот сюда в командную строку вывести пол, ну, бросить полный путь неактивной панели. Для этого надо сделать Ctrl X и дальше Ctrl P. елки палки не работает. Вот так вот. Хотя-хотя под виндой в цигвине работало. Ну, да ладно. Дальше. Контроль плюс слэш вызывает меню часто используемых каталогов. Ну, тут, как вы видите, у меня чего-то пусто. Вот. Дальше. Перерисовать экран. Бывает такое, что создался файл у вас, или что-нибудь удалилось, или создалось, и и и и, и, и ну, не знаю, блин, не знаю, зачем перерисовать экран, бывают глюки какие-то, бывает еще что-то, то для этого можно воспользоваться Ctrl-L. Ctrl-L типа перерисовывают, но здесь не видно. Дальше, Ctrl-O можно показать и скрыть в панели. Тоже очень удобно для того, чтобы поработать вот здесь, в терминале, потом Ctrl-O нажимаем, и мы опять видим Midnight Commander. Вот, по поводу того, что... Бывают файлы удалились, или еще что-нибудь, и вам а, лишний раз лень нажимать Enter, или, возможно, вы вот здесь находитесь, или еще где-нибудь. Короче, перечитать содержимое каталога. Ctrl-R. Ctrl-R, нажимаю, и оно должно перечитывать. Дальше, быстрый поиск файла. Ну, то есть, есть менюшка. Вот, менюшка, менюшка F9. f 9 ой -ой, -ой, -ой, ой ой F9, нажимаю, есть менюшка, файл. Или команда, вот, Find File. Можно искать файлы, то есть задавать тут э, различные настройки. То есть я не думаю, что есть проблема с пониманием этого. Так вот, для быстрого поиска файла нажмем Ctrl-S. И Ctrl-S, как вы видите, вот здесь кое-что появилось. И давайте я попробую что-нибудь найти. fs нету fc но ну, вот смотрите я пытаюсь нажать буковку S, английскую а не C. мне не дает я пытаюсь нажать еще ff не дает так как здесь этих файлов нету то есть она грубо говоря подсказывает то есть если очень много файлов вы можете там вот free и там free, в давайте поставим Тире, и напишу mp, и вот оно сразу вам помогает сразу подсвечить нужный вам файл, то есть это контроль S. Вот, да, контроль S. Дальше, показать размер текущего каталога. К примеру, вам надо посмотреть размеры текущих каталога Нажимаете контроль, контроль, контроль, пробел. Вот, контроль-пробел, контроль-пробел, смотрите, 4.096, ну это понятное дело, это как бы такой общий размер в файловой системе, просто, ну так отображается, 4 килобайта, короче, хранится ссылка, информация, короче, где-то так. Смотрите, чтобы полный размер э каталога в байтах, то контроль-пробел, контроль-пробел, вот я везде понажимал, и теперь я вижу, что, к примеру, это 98 1691 килобайт занимает то есть в переводе на наши наверное 98 килобайт ой мегабайт давайте например перейдем к games в games то же самое 4096 нажимаем контроль пробел, и понеслось подсчитывание размера вот и я вижу что у нас сколько 51 гиг? быть такого не может Ой, я вышел, вышел из этого. А может и может. Сейчас проверю. Да, товарищи, так оно и есть. Оказывается, я игр уже наскачивал в опенсорсных и наустанавливал на 51 гиг. Да. Так, ладно, короче, запомнили. Контроль, провел. Uh, дальше, дальше, я не по всем uh, командам буду идти Я, наверное, буду по основным, самым, самым, самым интересным Потому что, на самом деле, можно долго разбирать uh, Midnight Commander про фоновые задачи Я их, в принципе, никогда не использовал, но они здесь есть И т.д. т.п. Uh, дальше, что еще? Uh, посмотреть uh, и исправить права доступа текущего объекта Это Ctrl-X-C Вот и вот здесь я могу исправить права доступа. Либо же это по старинке нажимаем F9, и вот здесь команд и здесь, здесь, здесь, где-то, где-то. Не, вот файл и sh-mod. Вот здесь можно было. Вот, то есть это у нас контроль. Э, Что я там говорил? Контроль XC, c да. Дальше... Э, быстрый просмотр содержимого файла на второй неактивной панели это у нас Ctrl X Q вот теперь смотрите я шагаю шагаю по файлу до да, в левой панельке а в правой у меня быстрое отображение содержимого вот то есть здесь не учитывается расширение соответственно если не, по идее не учитывается расширение то то показывается так как оно есть вот то есть это у нас Ctrl xq Вот я нажал еще раз и это пропало. Дальше вставка всех выделенных объектов в командную строку. Ну, к примеру, вы выделяете несколько объектов и хотите вставить их в командную строку для того, чтобы потом там что-нибудь с ними сделать. Вот, например, я сейчас выделю раз объект, так два и три. Для того, чтобы это все вставить вот сюда, в командную строку, для этого надо нажать Ctrl-X и потом T. Как вы видите, вот эти объекты были вставлены. Э -э вот. Дальше просмотр файла без... Э -э учета расширения, то есть в чистом виде. Это у нас не F3, а Shift F3. Shift F3, как вы видите, быстрый просмотр, а F3 может немного затормозиться. Давайте я выберу какой-нибудь файлик, какой-нибудь файлик. Давайте вот этот возьму. Вот здесь, вот он не маленький, да? Нажимаю F3 и нажимаю Shift F3. Shift-F3 показывает ее в чистом виде. F3 э, в зависимости от расширения, Midnight Commander применяет разные там способы просмотра. В данном случае он увидел, что это zip-архив, и он сразу по посмотрел заголовки и увидел, что там есть три файлика. Вот. Shift-F3 в чистом виде. Какой он есть, такой он есть. И иногда Shift-F3 работает быстрее. Чем F3, потому что ничего там не применяется. Дальше, создать новый файл, Shift F4. Что-нибудь пишем, нажимаем F2, нажимаем QWERTY txt, нажимаем Enter, Escape, и вот он наш файлик дальше дальше сменить например текущий каталог на неактивной панели на каталог в котором вы находитесь в активной панели Ну, это аналогично тому что мы перед этим делали да там ну короче смотрите в тот раз мы нажимали alt-o в этот раз я нажму alt-i alt-i как вы видите я сменил на полностью тот же каталог вот alt-i alt-i перед этим было alt-o и открывалось содержимое вот, выделенного каталога. Это тоже было удобно. Alt-O. А вот, чтобы сменить на тот же каталог, я нажимаю Alt-I. И, как вы видите, я в том же каталоге. Зайду в Game, зайду сюда, Alt-I, и я в том же... Вот, вот сюда. И вот здесь в неактивной панели тот же каталог. А дальше... Хорошая команда Alt-A посылает в командную строку полный путь текущей активной панели. Давайте я напишу Alt-A. И как вы видите, вот есть сейчас полный путь текущей активной панели. Вот. Ну, точно так же можно послать полный путь неактивной панели. Для этого Alt-Shift-A. И вот неактивная панель, и сюда ушел полный путь. Дальше Alt-H. Alt-H это история вызывается история выполненных команд. Ну, что-то тут истории особо нет. Дальше. Alt-Shift-H. История каталога. Вы можете вот посмотреть по истории, в каких каталогах вы в последний раз были. Ну и перейти в нужный. Вот я раз и перешел. А и, и такого каталога не было. Давайте сюда перейду. Оба, раз и перешел. Оба. теперь XMAX. Давайте в Games FreeTip перейду. Вот, вот, вот. Дальше. Ну, можно Alt, Enter. Alt, Enter, как вы видите, в командную строку вставляет текущий объект. Имя текущего объекта. Alt, Enter. Alt, Enter. Alt, Enter. Вот, вставлял. Дальше можно переключить режим отображения панелей. Для этого нажимаю Alt, запятую. Вот. Либо горизонтальное, либо вертикальное отображение. Кому как удобно. Дальше можно показывать или не показывать скрытые файлы и каталоги. Это у нас скрытые файлы и каталоги. Вы знаете все. Вот с точечкой. Для этого нажимаем Alt. Точечка. Как вы видите, все скрытые каталоги и файлы попрятались. И теперь их нет, и ничего не путает глаз. Теперь нажимаем Alt, точку, и, как вы видите, ч, много чего добавилось. Ну, можно еще вызвать меню, у нас было, мы вызвали меню быстрого поиска, а можно еще меню расширенного поиска. Это нажимаем Alt, Shift и знак вопроса. Вот, ну, это то, что находится в меню F9. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, здесь, Find File, вот, расширенное меню. Ну и можно сменить режим работы панели. Это Alt-T. Как вы видите, разные режимы панельки. Вот. Но ну, я обычно вот этот использую. А, ну это не все это не все еще много чего много каких горячих клавиш есть я по всем им проходиться не буду а, можно еще пройтись по по по редактору немного то есть можно ну f3 это понятно а, просмотр также будьте внимательны и смотрите вот здесь всякие горя, горячих клавиш я довольно часто использую режим хекса. то есть в 16-ти Шестнадцатеричное 16 отображение содержимого файла. То есть здесь то в, ну, в виде ASCII, если есть. А вот здесь 16-ти 16-ричный вид. Вот, уже заговариваюсь. Дальше, дальше F7 это поиск. поиск. Дальше, когда я опять F7 нажимаю, мы переходим на следующий результат. Вот, то есть один раз нажал и следующий F7. Дальше, дальше, можно редактировать. Ну, F5 вон, go to, это мы на номер линии можем перейти. Давайте на номер линии 3 Но так как у нас это не редактирование, давайте F4. О, давайте F4 нажмем и, и и и и и и. Смотрите, когда. А, тут не меняется. Я понял. Ладно. Ну, редактирование файла Можно выделить блок К примеру, даже не блок, смотрите, но можно выделить текст Я нажал F3 Дальше вот я иду, я выделяю текст Вот я его выделяю, нажимаю опять F3 Выделение закончилось Дальше я могу скопировать этот текст Нажимая F5 Как вы видите, этот текст скопировался туда Где у меня находится курсор F5 Давайте выделим еще один текст Нажимая F3 Выделил F3 нажал, закончилось выделение. F5 я его копирую. Вот, копирую. Дальше могу переместить этот текст. Для этого надо нажать F6. Вот, как вы видите, он, текст был выделен. Ну, вырезан опять. F6 вернул туда же. Кстати, вернуть туда же. Обратно нажимаем Ctrl-U. Английскую U. Вот, я все сейчас верну обратно. Дальше... Можно ну, перейти к строке по ее номеру. Для этого Alt-L. Alt-L и, например, 4400, там сколько-то. Вот в самый конец перешел. Или Alt-L на вторую строчку. Перешел. Дальше можно отсортировать строки выделенного текста. Ну, давайте нажму F3. Вот, вот так вот. F3. И давайте попробуем отсортировать. А, Alt-T. Ну, типа что-то там отсортировало. Так, Ctrl-U отменяем. <coughs> а, вот, давайте еще раз. Alt-T. И Ctrl-U. Ну, здесь, в принципе, сортировать особо и нечего, потому что все отсортировано по 1, 2, 3, 4, 5. Ну, то так, на всякий случай. А дальше, дальше, дальше, дальше. Можно выполнить даже внешнюю команду. Нажать Alt-U, какую-то команду LS. И ее результат вставляется под курсор. Ctrl-U. Так, отменяем, вот, к примеру, команду LS. Вызываю Alt-U. Вызываю команду LS. И все, вы, результат вы, выполнения этой команды вставился под курсор. Так, отменяем. Удалить часть строки. Ну, это во многих редакторах такое есть, часть строки до, до конца строки. Вот, начиная с текущего курсора. Это я нажимаю Ctrl-K. Ctrl-K, и как вы видите, удаляет все до конца строки. Дальше, дальше. А, перейти в конец следующего. Как вы видите, слово. Ctrl-X, Ctrl-X. А, вот, можно выбрать кодировку текста, Ctrl-T нажать. Кстати, тут что-то не работает. Ладно. А, дальше. А, Что еще можно? Можно еще выделить а, блок. Ну, во-первых, можно Shift зажать и выделить с помощью Shift, да, а не F3. А можно выделить просто а, блок, блок текста. Для этого надо... А, сделать следующее. А, Alt. И, как вы видите, я выделяю целый блок. И этот, ну, Alt, и стрелочки. Вот, забыл сказать. Смотрите, нажимаю Alt, зажатый Alt, и вот стрелочками выделяю целый блок. И нажимаю, нажимаю, например, F6. Переместил текст. Или F5. Скопировал. Вот так вот можно тоже делать. Вот. Ну, в принципе, ну не все. Довольно много команд интересных. Самое главное, вам просто нужно определиться, вот если вы работаете в таком режиме, чтобы вам было удобно. Вот если переходить в начало и в конец слова, вот Ctrl-X, да, вот в конец следующего слова переходит. Либо же можно на начало предыдущего, Ctrl-Z. Вот, Ctrl-Z прыгаем по словам, вот, то вы делаете просто себе заметки и записываете эти горячие клавиши, вот, то есть вы работаете, думаете, так, было бы удобно переходить в начало, ну, либо контроль вот стрелочки нажимают, то же самое, то есть много клавиш, которые имеют, как бы, ну, не дублирование, а разные комбинации имеют одно и то же действие, вот, соответственно, я рекомендую просто при работе думать о как бы так сделать, чтобы было удобно? Вот, к примеру, с панельками, да? А как сделать, чтобы было удобно, чтобы можно было вот здесь же в активной панели, да, там то есть неактивную панель переключить на ту директорию, которая находится в активной? Раз гугланули, к примеру, записали себе, и вы постепенно нарабатываете привычку, и вам уже становится очень. Uh, удобно работать. У удобно работать, потому что горячих клавиш довольно-таки много. Так, давайте я еще кое-что посмотрю. <coughs> так, еще, еще вот это, это как раз проверял. Uh, подсветку синтаксиса. Вот в режиме редактирования я открыл пайтоновский файл. И хочу включить подсветку синтаксиса. Нажимаю Ctrl-S контроль с включает подсветку синтаксиса а, вот вот вот вот давайте давайте например я еще вот здесь попробую попробуем попробуем вот здесь f4 контроль с о контроль с какая-то подсветка синтаксиса есть при редактировании файлов, Ctrl-S просто ищет то, что мы искали. Вот она запомнила, что мы искали MA, и поэтому, поэтому, поэтому ищет. Вот поищем деструкторы. Вот Ctrl-S. Только один деструктор. Ну, все правильно. Короче, наверное, я вас уже утомил. То есть, Midnight Commander довольно-таки очень удобный, удобный файловый менеджер, так сказать. Вот, и... При определенных навыках очень, навыках очень удобно работать. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся с вами, лайки, комментируем. Всем пока.